Нагадаю Андрею Леку, коммандр Батальена Луганцева, Дым на студии. Андрею, как вы прокомментируете все вот это? ситуацию? Ну, не суди, да не судим будешь, как говорится. Но э, та же самая ситуация происходит и у меня в подразделении. Как бы, э, нет тяжелого вооружения, нет многих моментов. Но э, мои бойцы, поскольку мы являемся, я являюсь Луганчанином, э, много моих, э, большинство бойцов подразделений, являются тоже луганчанинами. Никто никогда, никуда со своих позиций не уходит и не уйдет. Мы все погибнем, там останемся, но никуда не уйдем. В моем подразделении нету ни одной потери. Мое подразделение. Есть раненые, да, есть раненые, как бы ну, не без реха, грубо говоря. Вот. Грамотно, четко руковожу подразделением. Мое подразделение нигде ни в Киеве не ловят с оружием, ни в Кривом Брагу, нигде ни в каком городе не ловят. Есть моменты, да, не хватает у нас, многого не хватает. Некоторых моментов не хватает, вооружения не хватает. Вот, вот Спонсоры. Спонсоры помогают. Приехал Ляшко. Сейчас передает нам, почему я в Киеве, передает нам определенные моменты бронетехники. Сергей Шахов передает нам тоже бронежилеты. Там, ä, помогает с миру по нитке, грубо говоря. Спонсоры, те, которые непосредственно э, э, тратят свои деньги, к сожалению, ну я не знаю почему, но ну, Родина не тратит свои деньги. Вот, тратят э, свои деньги какие-то э, определенные группы лиц, у которых есть они. Вот. Ну вот он а, просто не было мы вот, Да, вот мы подбили БМД-2 штатными выстрелами, что нам дала Родина. Вот БМД-2, можете посмотреть, как мы его подбили в интернете. Подбили в бок, дали. Вот отлично, хорошо сработали. БМД российская боевая машина десанта, вот принадлежащая Российской Федерации. Подбили, никого не ждали, потому что мы где находимся? Это наша земля. И mm -hmm. мы здесь хозяева. Ни в коем разе никто, ни Российская Федерация, ни другие там партнеры, как называют пан Путин. Вот. А здесь мы хозяева, и мы здесь можем только руководить. Вот. А какие-то отступления, еще какие-то моменты, я считаю, это ну, немножко не по-офицерски. Я думаю, вы чули сегодня с ранку информацию, стосовно телефонной размовы пана Порошенко и Владимира Путина, стосовно припинения в огню. О, потом было спростувание от пресс-секретаря Путина Ваши почутки, ваши эмоции когда вы услышали первую, первую информацию Ну как мне можно ответить на этот вопрос если мой товарищ, который 12 десантников взорвал вместе с собой Непосредственно в Новоазовске. Он учился со мной вместе в военном училище, вот, в военном университете. Он зеничек такой, как и я. Вот, который вырвал чеку и уничтожил этих негодяев, оккупантов, которые погибло там, 12 человек, 12 их подолков. Вот Какое у меня может быть чувство? Чувство у меня самое отвратительное. Я думаю, наш президент, нормальный, адекватный президент, который примет нормальное, хорошее решение. Те, которые... Просто силы и средств у нас достаточно. Нужно просто политическое решение. Нам нужно дать тяжелую технику, та, которая стоит на складах. Мы готовы выполнить приказ для защиты своих рубежей и нашей Родины. Мы офицеры. Мы солдаты и офицеры готовы выполнить все, все приказы для защиты нашей Родины. Все погибнем, но победим. Это наша земля и мы здесь хозяева. А, Андрей, ну, зокрема, от Петро Порошенко, он как раз заявил, что великое сподевание покладає все-таки на консультацию в Минске в этой а, саме что будет досягнуто первых кроков, самомирних мирных для достижения мира. Просто в свое время, когда отказалась, ну, это чисто мое мнение, когда Украина отказалась от ядерного оружия, вот, как бы возбуждают уголовное дело против вот этого хлопца командира батальона. А почему не возбуждают уголовное дело против тех политиков, которые отказались от ядерного оружия? Ну, Украина отказалась от оружия. Ядерного... это чисто мое мнение. Вот, Украина когда отказалась от ядерного оружия, ну, не сильно игроком стала. Вот, а отказались от ядерного оружия. Сейчас Порошенко понимает и не хочет, ну, как я считаю, чтобы гибли наши солдаты и пытаются каким-то образом урегулировать этот вопрос политически. Но, опять же, на мою точку зрения, скорее всего, не очень сильно получится, потому что пан Путин, гражданин Путин, там, я не знаю, как более правильно его назвать, вот, ну, желает какой-то крови, еще что-то. Каких-то моментов я видел российских десантников, не такие не супер войны. Ну, как оказывается на самом деле. Обыкновенные люди, которые не хотят умирать. И видел российских десантников. Старшего лейтенанта видел, которого Путин сюда отправил, и его там прихвостнее и остальные.